Бабушка кончила жизнь самоубийством и приходит к мальчику внуку. Так он пугается. Да. Да. То есть как помочь мальчику, чтобы его и его родственник не беспокоила душа бабушки. Убийцы. Да. Да. Ну, это, во-первых, не душа а астральный слепок. Да? Да. А души там, скорее всего, уже нет, потому что самоубийство это не напрасно считается самым страшным грехом, да. если самоубийство сделано в специальных ритуальных целях то скорее всего такая душа правило отправляется на рынке прощения. То есть это случай, вообще, в тяжелом Значит, если бабушка была крещнная, то можно как бы обратиться к патрону, то есть тот, кто несет непосредственно за ее присутствие здесь да, и за ее неадекватное поведение в виде самоубийства, несет полноценную ответственность, то есть посредственно к христианскому роду. Обычно достаточно провести ритуалы отбивания, сорока и все, что связано с правильным отправлением покойников туда, где им положено быть. Когда формируется этот ритуал, когда проводится этот ритуал, грамотный священник, опять же здесь повторяю, надо искать грамотного священника, то есть он открывает канал, канал, по которому на воронке, на очень сильном притяжении света все подобные астральные сущности они развоплощаются, то есть моментально, и тогда она уходит с астрального поля и прекращает являться. Это память, память, чтобы ее отмолили, память, чтобы ее спасли. Вот эту вот душу не отправляли на на развоплощение, она просит ее её... Как бы подпитать астральная вот эта проекция, она питается энергией живых. Поэтому, как правило, всегда выбирают либо слабых, либо больных, либо детей. То есть те, та категория людей, которые находятся не под защитой. Если ребенок не крещен, и семья вся христианская, то в качестве одного из вариантов можно ребенка окрестить. Или проделать какой-то ритуал христианского очищения. Обычно батюшки знают, как это, как, как это делается. Приходится объясняется ему ситуация, ребенок пугается, к нему является выборшая плохим способом родственницы да, и, и так далее. Единственное, что возможно он откажется отбивать самоубийцу. Они поэтому и отказываются, потому что в эгрегор такая душа, душа, которая и сознание, которая является проигравшим в этом мире, поскольку свести счеты с жизнью, это полностью подписаться под собственным обнулением. Да, я проиграл эти счеты жизни, я не выдержал этот квест, я, я ухожу добровольно, то есть я добровольно сдаю свои позиции. А оно не усиливает эгрегор сам христианский, оно делает его слабее. И поэтому христианство старается не принимать душу самоубиенных и именно по этой причине не отпевает души. Покойников самоубийц и не хоронит их на освященной земле, то есть на освященной территории, на освященном кладбище. Но люди находят способы, они да, рассказывают, например, папам. Да, и тогда они просто это делают, что называется под общую массу, под общую, общую гребету. То, что ребенок видит эти, это проявление, Прежде всего говорит о том, что ребенок достаточно чувствительный, и его неплохо было бы обучать, развивать определенным способом. Но также это говорит о том, что у семьи, у самого рода есть большие проблемы, это поскольку принос самоубийство оно, к сожалению, падает на всех. И многие-многие поколения последующих живущих будут испытывать большие трудности в приобретении и отстаивании собственных прав, потому что на них будет стоять клеймо дети-самоубийцы. Вот. Это просто затруднённые условие. Поэтому если обращаюсь к всем, кто подумывает сейчас о суициде, это я говорю, что называется, на да, камень, потому что нас будут впоследствии смотреть эту запись, и люди, не присутствующие сегодня здесь. Поэтому мои слова для них. Подумайте еще раз, прежде чем подписываться под собственным бессилием. Вам бесполезно, возможно, нет дела до своей собственной судьбы и жизни уже к сегодняшнему моменту. Но подумайте о тех, кого вы наплодили. И о тех, кто от вас зависит. Они от вашей простоты и от, вашего, от вашей слабости, по-моему, зависеть не должны. Не виноваты. Поэтому лучше, конечно, дотянуть свою ляпку до конца и поверьте, пока человек жив, еще все очень сильно может измениться. И шансы на изменение судьбы могут быть предоставлены. А если ты не веришь в это, если ты совершенно апатично смотришь на возможности, которые ходят вокруг тебя толпами, да ты слепец не видишь, то тогда приготовься к тому, что твое... Дальнейшее существование будет очень-очень и плачевым. Очень плачевым. Очень да, по крайней мере, такая душа не нужна никому, ни своим, ни чужим. А муки эти ну, не надо переживать лишний раз. Поверьте, от мучений живого самоубийство не избавляет, а только наоборот их усугубляет. Потому что живой еще может что-то изменить, а вот мертвый уже нет. И находиться в тех же самых мучениях с пониманием о том, что ты еще и изменить ничего не можешь, и помочь тебе никто не будет, по-моему, это страшнее, гораздо страшнее.